Любое действие в этом мире, оно каким-то образом всегда проявляется, то есть имеются эффекты. Древние оккультисты говорили, что Бога можно, например, осознать только по его эманации. Каббалисты, вот, например, такая, такая фраза у них в их работах звучала, когда они оценивали языческие системы да, и, ну, с осуждением безусловно, и пытались показать, почему языческие системы не нефункциональны, они говорили, что язычники смотрят своему богу в спину. То есть как бы означая, да, перевожу на нормальный человеческий язык, они оценивают Бога по, по тем эффектам, которые, которые, по которым он проявляется. А мы, мол, каббалисты, мы в лицо к нашему смотрим. Да, то есть мы предугадываем те эффекты, которые могут быть. И вот эффекты действительно, они есть. Да, и а, они совершенно не требуют оценки. Они становятся вещественными, как эффект любви мужчины и женщины иногда проявляется в виде ребенка. Оно уже родилось, все, оно уже вещественное, да, это уже можно оценивать это как угодно, в спину, не в спину, там, куда угодно вот она лежит и орёт. Вот такой эффект возникает между после взаимодействия первого и второго круга, не может не возникнуть, Должна, должно что-то родиться. Что-то конкретное, которое показывает, как сила, прилагая себя через созданный ею инструмент, дает некий эффект, некое отображение. И проявился этот внутренний третий круг, третий круг первооснов. Попрошу схему. И с этой схемой, коллеги, вы уже все знакомы, я думаю, что не по одному разу, она уже глаз вам всем намылила, но тем не менее мы будем на нее смотреть, смотреть всегда, смотреть постоянно, потому что в этой схеме, напоминаю, мы с вами найдем очень много чего. Важно научиться лишь правильно смотреть. И вот этот третий круг первооснов до да боли нам знакомый, близкий, родной до скомины, до боли, до ненависти, потому как мы в нем живем, да, присутствуем и сами и манируем, и <с> манируем, кто как может. Жизнь и смерть как эффекты проявления материального, любовь и ненависть, они несут в себе и воплощают тот самый принцип граничности, который заложен еще на первом круге. Но при этом, при всем они же и отражают необходимость в многочисленных традициях, в многочисленных формах оценки этих самых традиций, то есть добро и зло, то есть именно внутренний круг является зеркалом и отображением того факта, является ли второй круг свободным или приколоченным. Потому что иначе это не увидеть. Только по эффектам мы можем смотреть, только по эффектам. Если эффекты показывают себя позитивными, то значит все сделано правильно, программа построена верно. Если негативными, значит неверно. Второй круг, имеющий возможность вращения во все стороны, так как это необходимо, первооснова, которая в данный момент дает импульс к смещению или импульс к фиксации, проявляется во внутреннем круге, но магическая сила, которая есть только на первом круге, через второй круг просачивается очень редко по той простой причине, о которой я только что сказала. Потому что каждая система, каждая традиция старается зафиксировать себя в определенном, определенном стадисе тем самым лишая себя возможности потребления магической силы. А, либо оставляя какую-то маленькую лазейку, очень тонкий, очень узкий канал, который предназначен только для определенной категории систем, закрывая его полностью для всех остальных. Соответственно, если магии почти не бывает на втором круге, то до третьего круга она не добирается точнее. Вот там и вот здесь внутри нашей с вами жизни магии как силы нет, волшебства сколько угодно, чудодейства вагон и прочих неожиданных проявлений, которые человек в силу большей или меньшей образованности или необразованности привык называть неким феноменальным явлением, чудом ли, да? волшебством или просто парадоксом. Но тем не менее, это не магия, которую мы ищем, это ее эффект, это ее эффект, но не сама магия но не сама магия. По эффекту мы можем понять, что происходит, но воздействовать на то, что происходит, мы не можем. Как отражение в зеркале, мы можем посмотреть на себя и понимаем, не нравится. Но только одной мыслью, что нам это не нравится, отражение не перестанет быть таким, его, чтобы оно нам нравилось. Нам надо пойти, чего-то сделать с отражением, и только потом посмотреть, может понравиться, то есть пойти куда-то к первопричине, изменить эту первопричину и увидеть другое отражение. Люди, живущие внутри этого круга, орут на зеркало, то есть вот ругаются с зеркалом. Нормально, да? как тот самый эпический персонаж беседовал с телевизором. Вот так вот люди, окружающие вас, они ругаются с зеркалом. Понаблюдайте за людьми, понаблюдайте иногда за собой, и вы увидите, что это именно вот такое вот параноидальное явление в основном. Мы именно этим и занимаемся. А прекращается это тогда, когда зеркало либо рассыпается, либо происходит понимание о том, что это психушка, невозможно долго материться на лунную дорожку, да? невозможно долго материться на свое собственное отражение. Нельзя. Дальше этого делают. Смотреть надо в другую сторону, не на отражение, а на то, что, на то, что в нем отразилось. И вот когда происходит, начинает происходить это понимание, люди начинают заниматься развитием своего собственного сознания, и у них есть больше шанс добиться магии, чем тех, которые ругаются со своим отражением. Те, кто ругаются со своим отражением, обычно уходят в религию. Там они могут продолжать это делать почти без наказа. и, возможно, даже с удовольствием. А вот те, которые уходят в магию, они, как правило, религиозностью особо не страдают. Нет, конечно, можно как бы пройти и через это, как, через, как одну из форм становления, но только лишь в качестве опыта, опыта и иллюстрации, как не надо поступать. Поиск волшебства в этом мире гораздо более успешен, чем поиск самой магии, потому что волшебство, как мы с вами уже выяснили, это отображение. Но когда ты пытаешься ухватить волшебство за хвост, то есть загнать его в свою волшебную палочку и попытаться его еще раз воспроизвести, магия тебе э, э не пойдет, потому что управлять мною надо иметь основание. А все основания, как мы с вами видим, лежат далеко за пределами человеческого разумения. Второй круг, который мы с вами описали, который блокирует, по сути, магию в круге третьем, есть нечто иное, как эгрегориальные религиозные системы, с которыми многие из вас знакомы очень хорошо. Именно эти структуры не заинтересованы в том, чтобы здесь, внутри третьего круга, было что-то вне их контроля. Отсутствие дикой силы, которую из себя представляет магия, она позволяет предположить, что вся остальная сила будет. подвластно измерению, а значит управлению. То, что ты можешь измерить, тем ты можешь и управлять. Эгрегориальный уровень. работая и имея доступ к базам данных, сформированных в первоосновах традиция свобода, добро и зло, формирует реальность третьего круга так, как удобно системе. Если мы будем думать. Коллеги, что это какая-то их злобность или самодеятельность, то мы с вами здесь ошибемся очень и очень сильно. Потому что такое поведение второго круга это тоже программный эффект. Чтобы все структуры второго круга, хорошо выполняли свою работу и работали на первоосновы, которые их создали, они должны думать, что делают это по-настоящему. Они должны думать, что ими никто не управляет, что они сами всеми управляют. Об этом рассказывают практически все легенды, которые имеют отношение к героическому эпосу, какую ни возьми. Стал бы герой совершать определенные поступки, если бы он знал, что он всего лишь инструмент в руках сильных мира. Вот когда мы с вами греческую систему будем изучать, там принцип героя, он там отрабатывался просто... Великолепно. Там были герои, которые на полпути, что называется, одумались, осознали, как их мучают, да, как, как, как над ними на самом деле измываются боги. Да, и как они взбунтовались против этих богов, и что после этого с ними произошло. И какова судьба была у тех, которые не взбунтовались? ну То ли они либо не осознали, либо согласились. Их судьба была гораздо более... Приятно для воспроизведения. Не знаю, как для жизни, но для воспроизведения значительно лучше. Герой будет идти за молодильными яблоками, за невестой, за волком, там, за, за кем угодно, только в том случае, если он будет искренне верить, что он это делает для себя. Или еще какой-нибудь благородной целью. Но цель должна быть обязательно благородной. Вот так и первоосновы второго круга. Они обязаны не знать об истинных мотивах, они обязаны враждовать по-настоящему. И принцип вражды, который здесь является основной, что называется, тягловой силой, позволяет этому Кругу, во-первых, вращаться в разные стороны, поскольку этот конфликт уже как, как, как бы не управляем, там такое бровновское движение начинается. Да? Если на уровне первого круга идет системное движение против часовой стрелки, и оно системно обусловлено, но природно обусловлено стихиями, то здесь оно как бы не обусловлено ничем. Там принцип портоса Я дерусь, потому что я дерусь. Они обязаны эгрегоры религии вырождовать по-настоящему. Но даже не догадываются, что пока они враждуют, происходит то самое свободное смещение, не дают возможности зафиксироваться первоосновам хоть как-нибудь или зафиксироваться надолго, потому что придет другая система и эту фиксацию порвет, потому что у нее другие принципы. И это гарантирует, обеспечивает, да, как бы сказали, Сегодняшние представители касты купцов да, обеспечивают здоровую конкуренцию. То есть никому мир не принадлежит, каждый борется в нем по-настоящему, каждый борется в нем по-честному. И эгрегориальные системы враждуют по-настоящему. Если на первом круге первоосновы и стихии не заинтересованы, чтобы уничтожить друг друга, они заинтересованы, как бы взять силу себе в помощь или убежать от врага, и этот процесс системно обусловлен, он всегда идет, он никуда не денется, то здесь эти процессы то затухают, то возникают. Они то есть, то нет, они то запускаются, то исчезают. А зачем? Для того, чтобы первый круг мог выполнять свою задачу более-менее эффективно. Соответственно, внутренний круг, круг реальной жизни, он тем более не знает о первокруге причинах происходящего, он видит эти конфликты эгрегориальных систем, называя их там, битвами богов, и отчасти это так, потому что определенная сфера богов находится именно на этом круге. Наблюдая эти битвы, наблюдая эти конфликты, сами встраиваясь в эти конфликты, участвуя в них думая, что участвуют в каком-то определенном праве, праведном деле, а также не догадываются о том, что и силы, на которых они, которых они опираются, на которые они смотрят и которым стараются подражать, точно также не самостоятельны, не свободны в мотивации. Они также заблуждаются в мотивации, их вражда инспирирована она всегда запускается импульсно тогда, когда это нужно первоосновам внешнего круга для поддержания равновесия. Принцип вражды, который существует на втором круге, во внутреннем круге преломляется в другую уже энергетическую форму, которая здесь у нас. Выражается в силе притяжения и в силе отталкивания. Здесь, внутри третьего круга. Притяжение и отталкивание. Это действия, которые обеспечивают первоосновы любовь и ненависть. Должны ли они быть равновесны первоосновам жизни и смерти? А зачем? Здесь, на этом уровне принцип равновесия соблюдаться не должен. Иначе бы мы с вами всегда имели одинаковое количество живых существ. Например, сколько родилось, столько и померло. А мы с вами видим, что народное население как-то в прогрессии прирастает, и останавливаться на этом процессе не собирается. И что развивается количество всего живого, лимиты возрастают, а это значит, что возрастают и какие-то другие возможности. Но тем не менее эти первоосновы, они не обязаны быть равновесны друг другу, но они являются внутренним шариком, таким гироскопчиком маленьким, который показывает системам, находящимся на втором круге, какой эффект дает их враждебное взаимодействие. Таким образом, наш мир ⁇ это отражение, даже не магии, это отражение эгрегоров. А вот эгрегоры, в свою очередь, они есть отражение магии. И все бы было очень программно и закономерно, если бы не одно маленькое но. А это но заключается... в неком элементе, незначимом почти элементе, на который по сути очень долго все эти системы не обращали внимания, совсем не обращали внимания, выворачивая какие-то свои игры, построя определенные цивилизации они совсем не заметили эти силы, о том, что в, в, в игру оказался включен элемент, в котором стихийные силы потенциально присутствуют так же, как и на внешнем круге. То есть если в, в магическом построении программы есть одно очень важное правило, которое не нарушается никогда, это правило иерархии. А это правило говорит о том, что каждый вышележащий уровень онтологический, то есть бытийно, превышает ниже лежащий. А также он говорит о том, что уровень, например, первого круга не может напрямую управлять уровнями третьего круга, минуя второй. То есть вассал моего вассала, не мой вассал. Вот такое вот очень жесткое правило. Только опосредованно. Раз такая система построена, значит, она должна подчиняться определенным законам и иерархии. Но внутри третьего круга образовался элемент, по сути, такой маленький представитель первого. Такое стихийное образование, которое, оказывается, может напрямую влиять на жизнь третьего круга, то есть нарушать этот принцип. Первый круг может влиять на третий круг. Через вот этот свой элемент, И знаете, какой этот элемент Человек, потому что в человеке есть те самые стихии. Это форменное безобразие, друзья мои. Это просто непорядок с точки зрения второго круга эгрегориальной системы. Они-то не понимают, что они сами инспирированы первым кругом. Соответственно, их задача этот элемент исключить из правил игры. Уничтожить его невозможно. Кем они будут управлять? Это надо сделать таким образом, чтобы стихии, сама сила, управляющая первым кругом, ни в коем случае не была проявлена в элементе третьего круга, то есть в человеке. Значит, эти стихии надо умолить, то есть лимитировать, раз, исключить из сознания, опцию, которая позволит эти стихии брать напрямую, минуя всю эту банду дармоедов, мягко говоря. Да? И самое главное, самое главное, заставить человека добровольно принимать и желать питания другими энергиями, добровольно астральными, там, эфирными, ментальными, какими-нибудь вот этими нижними, да, хорошими, вкусными, пережеванными эгрегорами энергиями. Да. На тебе, Боже, что нам не гоже, как говорят у нас <свят> в некоторых кругах. Но тем не менее, не, чтобы человек вот эту вот свою стихийную силу не проявлял, потому что если он ее проявит, принцип подобия, о котором мы с вами когда-нибудь Скоро, ну никогда не скоро изучим. Он позволит элементам третьего круга соединяться напрямую с первым. Уж как минимум выполнить функцию второго для него же. Здесь точечно, локально, элементарно. Таким образом, коллеги, мы с вами видим один очень интересный парадокс. Человек, как производная стихийных сил, а почему человек, производная стихийных сил, мы с вами будем изучать немножечко попозже, тому есть определенные причины, и даже легенды есть, и немало, человек, как представитель этих самых стихийных сил, каждый человек по сути имеет доступ к магическому основанию, к первопричине магической, каждый без исключения. Но сумеют воспользоваться этим своим правом почему-то только единицы. Вот это, по сути, и есть цена вопроса, игра стремлений и техническое задание, которое каждому человеку, наверное, надо как-то выполнить. Да? Не за одну жизнь, возможно, там, за несколько. Понятно, что процесс осознания он приведет, идет долго, и не сразу он возникает в сознании, не сразу он раскрывается перед человеком. Знаете, в 17, 18, 19 веке очень хорошо развивались европейские оккультные школы. К сожалению, они развивались на принципах Каббалы и вообще на принципах ветхозаветного иудаизма. Поэтому, конечно, они всей этой, всеми этими знаниями не владели. Но они оставили после себя большое достаточно наследие оккультной литературы. Вы знаете, в ворохе соломы иногда можно найти чего-нибудь. Ценное. Вот. даже если оно, мягко говоря, отрицает очевидное. Да? От, от противного можно тоже доказать то, что нужно. Вот. И вот в своих трудах они писали, Леви, по-моему, писал, о том, что магом можно только родиться всем, кому не повезло проявиться в этом качестве, могут оставить надежду. Вот такой вот Ну, Можно, конечно, сразу начать умываться слезами, а можно не спешить этого делать, поскольку у каждого изречения всегда есть автор. А у автора есть сознание и биография. Очень важно, вот это вот сознание и биография, потому что в основном, в основном второе в людях делает первое и редко, когда наоборот. Вот в каббалистической системе там второе всегда превалирует. Да? И вообще в ветхозаветной, новозаветной и прочих системах у людей, книги, людей, почитающих пророков и т.д. у них бытие определяет сознание, то есть биография влияет. И вот Здесь надо понимать о том, что мы имеем дело с каббалистом, человеком, который до самой последней клетки костного мозга и собственного кишечника был убежден, что без Божьей воли ничего не случится и ни комар не чихнет. Понимая это. Можно также понять, что при всем его авторитете ничего другого он сказать не мог. Все творится по воле Божьей, если тебе удалось стать магом, значит будешь, а не удалось никогда. Я очень благодарна своим учителям о том, что каббалистика и все заветы в моем сознании не прописано. Я сделаю все возможное, чтобы из вашего сознания это тоже выписать. Тогда вам удастся понять о том, что ничего подобного в этом мире нет природно, каждый человек за очень редким исключением, поверьте мне, очень редким исключением, каждый человек имеет прямой доступ к этим первичным силам. Да, сначала в умоленной форме с учетом биологии и человеческой природы. Но кто сказал, что это навсегда? А кто сказал, что это навечно? Эти авторитетные господа были бы для нас очень авторитетными, если бы мы с вами с ними находились в одной традиции. Но мы, по счастью, находимся в разных традициях. И наше понимание и наша Школа, которая нас сейчас ведет, наша традиция древней волховской и друидической направленности, она говорит нам следующее, она говорит, каждый человек обладает потенцией всего того, что есть в этом мире. Но проявляет он эту потенцию только в том, что видит. А видит он только то, что знает. Логика простая, логика прямая, прямее не бывает. Подсказывает нам о том, что чем больше мы будем знать, тем больше мы будем видеть. И соответственно все от этого проистекающий. Собственно говоря, многие ордена, которые не страдали ортодоксальностью и которые заветов не заключали, они в основу свою клали как раз вот этот вот краеугольный камень. Сначала знание, потом сила. Нам, друзья мои, изнутри собственного круга без знаний не выбраться не выбраться. Потому что если мы пойдем с вами путем проламывания первооснов жизни, смерти, любви, ненависти, мы в любом случае с вами попадем в юрисдикцию второго круга, а это значит, вынуждены будем проходить стандартный стереотипный путь магического преобразования, о котором я расскажу вам дальше. А он очень долгий и, как показала практика, очень эффективен. Давайте найдем тропиночку. Пусть она не такая проявленная, да? пусть она сквозь папоротник идет, мы свой третий путь найдем. Но для этого нам с вами нужно будет постараться. Ничего я не буду требовать от вас, кроме обучения и осознания. Если в цели, вы заинтересованы, у вас все получится. Если по-прежнему в вашем сознании магия равно волшебству, ой, я предупредил. Да? Вот. Поэтому у вас есть возможность над этим хорошо поразмыслить, хорошо поразмыслить